Чтобы это увидеть, нам с вами нужно понять, откуда берутся вообще сами потоки, какова их природа. Потому что пока мы говорим поток-поток, да, мы что-то такое подразумеваем. Да, Какая-то речка, какой-то ручеечек. Что-то такое, движущееся в нашем направлении, поток воды, поток воздуха, поток чего-то. Да, у нас возникают какие-то определенные ассоциации. Но если мы будем понимать природу потоков, нам будет гораздо легче с ним. Решить. Представьте себе, что в этом мире нет человечества, нет эгрегоров, даже богов. Нет. Ну вот нет, есть животные, есть природа, есть какие-то духи природы. Нужен им поток денег? Нет. Нужен им поток знаний? Возможно, им нужен немножечко поток удачи. Это не все выбрать. Нужен им поток любви? Тоже нет. И власти тоже, наверное, не надо. Да? То есть такая простая налоги показывает нам все это порождение деятельности человеческого мира, эти потоки нужны людям, а значит созданы ими, созданы для них и пользуются тоже только ими. Животные будут и растения, да, мир природы будет пользоваться верхним потоком здоровья. И, возможно, отчасти будут улавливать поток творчества, но предполагает, что он есть, как свет днем сменяет ночью тьму ночью, не более того, то есть принимать этот мир в том виде, в котором он есть, человеческое общество, выживая друг с другом в одном пространстве и вписывая себя в мир природы. Должно было приобрести дополнительные механизмы для того, чтобы в этом мире природы сосуществовать нормально с одной стороны, а с другой стороны друг с другом сосуществовать тоже нормально. Для этого им нужны были некие каналы-связки, которые будут связывать человека друг с другом и человека с окружающим миром. Потоки взялись именно под эту цель, как связующие элементы, которые одно связывают с другим как необходимые элементы, которые в этом мире помогают человеку не просто выжить, а оставить после себя определенные следы, те самые следы, которыми мы выполняли первично свою систему. Итак, природа потоков сил заключается, конечно же, прежде всего в силах стихий, они являются первичными силы первичной энергии, но в чистом виде энергии мы их назвать не можем, это некие первоэлементы, из которых происходит творение. И поток творчества, то есть поток творения состоит из этих самых стихийных элементов. Но если стихийные силы космического масштаба, космического объема зайдут на эту Землю в чистом виде, то скорее всего никакой жизни здесь, зарождение жизни здесь бы речи не стояла, поскольку это постоянное быстро, это постоянные конфликты, это постоянное подавление одно другим не ради процесса творения, а потому что такова их природа. Стихии противостоят друг другу, огонь противостоит земле, воздух противостоит воде, вода старается погасить огонь, огонь старается. И сушить воздух, воздух старается иссушить землю, земля старается поглотить воду. Они гоняются друг за другом без смысла, потому что просто такова их природа. Волки едят зайцев, такова их природа, огонь а пытается высушить воздух, такова его природа, физическая, химическая, какая угодно. Для того, чтобы стихии эти усмирить, нужны были дополнительные круги информации, которые берут эту стихийную силу, не давая развиться конфликту, приламывают ее через себя, через какую-нибудь информационную структуру. А приломленный поток как через трансформатор проходит и приобретает немножко другие характеристики. И таких трансформаторов у нас с вами видит три круга 12 первооснов. Любой стихийный поток пройдет, как прежде чем достичь этого. Физического пространства пройдет как минимум три преломления, как минимум три преломления, поток любви, сознания, поток власти, судачи и реализуется в потоке денег или каких-то других материальных Ресурс, как мы это делаем, называем здесь. Он непременно приломится в том виде, чтобы человек как существо, как приемник с очень ограниченной возможностью приема смог эту энергию взять хоть в какой-нибудь форме. И человек возможности взятия тех или иных сил определяет в этом мире, то есть это его система оценки, наличием ресурса, которым он может здесь обладать. Прежде всего материальной формой выраженной, материальной базе, деньги ли, золото ли, зерно ли, там коровы или стада в каждую эпоху этот ресурс выражался совершенно по-разному. Но принцип всегда один и тот же: чем большим ресурсом ты владеешь, тем больше значимость твоя в этом мире. Согласны? Согласны? Всегда так было. Так всегда было. Для всех, для публики, то есть это, это общий критерий оценки. Ты, обладая большим количеством знаний, но у тебя шиш в кармане, публика не скажет, что ты богат, она скажет, он пребывает в иллюзиях относительно своего богатства, это диоген, живущий в бочке. Потому что публика смотрит на диогена, живущего в бочке, оценивая не количество его ума, а количество вшей Но поток силы, о которых мы с вами говорим, они порождают один другой. Понятно, что поток денег, образованный искусственно, он не является естественным природным, он является предметом договора, мог породиться путем трансформации потока стихии, то есть потока творчества на двух иерархических уровнях, он приламывается, изменяется в этом мире, проявляя себя здесь человеком в удобоваримой человеком форме. А это значит, что он зависит от верхних потоков. Если верхние потоки будут малы, значит будет и мал поток денег. Если верхние потоки будут сильны, значит и будет силен поток денег. Если верхние потоки будут очень специфичны, очень специфичны то, соответственно, и день поток денег будет точно так же специфичен. Деньги это как и любое материальное благополучие, есть латусовая бумажка на приломленные стихии на всех уровнях. Как же приламываются эти стихии, от чего это зависит?